Ой, комменты. 17, 17. Это что, Мелис? 18. Да, Матвеев. Ассаламу алейкум. Ферстфил Артур. Ребята, у Cloud Light скоро релиз. Так, мы скоро на параллель уже наберем. Да, на параллель 80. Ставь лайк, если любишь пиво, пацаны. <звы> <звы> Они без меня чокаются. <звы> Черт возьми. Не пейте пивом, нам пишут. Бля, хорошо, что я еще не выпил. Пора сглопнуть. Ой, присплюнуть. <звы> Это хорош Пиздец, бросай пить, не вы Кирилл Не, не, я не настолько, как Кирилл К сожалению Пейте пиво, Соколов Николай пишет Пацаны, вам, вам всем салют от Соколова Николая Блять, не дальше, туда дальше, дальше, дальше, дальше. Uh, Так Шестой этап сняли, нет Был пятый ивент, да Пей пиво, будь Никита алфавитом Это правда uh, Клауд или грайм, грайм, конечно не, не, Клауд не. рэп вообще почти не воспринимаю Пятый, да Привет, привет. Удачи завтра на этапе. Ну ладно, допустим. Школьная олимпиада. Школьная олимпиада, да. У меня, правда, район уже. Вот. Артем не грусти, пишет. У меня, я сомневаюсь, что у меня просмотров больше, чем ОЗБ. Здравствуйте. Что с Памдроповым? С ним все хорошо, я думаю, я надеюсь. Пи Пейте пиво, но со мной, извини, братан. Ну, лучше обсудим батл. Yeah, баллык, зачем? Наверное. Давай ты закроешь ебало, как тебе такое, да. Значит, когда треки... Треки будут скоро. Я сейчас начал работу с одним хорошим битмейкером. Скоро вы услышите некоторых известных людей, так скажем, на его биты, вот. И сейчас я буду как бы работать с ним. Также экспериментирую в некотором... В плане со звучанием. Вот вчера, например, еще в понедельник, наверное, попробую кое-что новое. Если нормально... Все будет, то буду использовать, если нет, то нет. Э -э, салам из Узбекистана, салам. Скоро треки. Спасибо, Артур. Что с губами? Я разбил себе губы. В смысле, я их не разбил, они просто, блядь, на морозе всегда у меня разбиваются, и все. Мой трек, окей, клевый. Майлз, давай побатлимся. Ну, все, придется, пацаны, черт возьми. Как попасть на батл? Никак. Надо записать заявку и типа отправить ее. Дело играем. Ну, не мое немножко. Да, я не миксер, извините. Как говорится, бля... Керамбит, э, керамбит, типа, сильный, но, не знаю, он мне, ну, типа, не импонирует. Вот, а, значит, ставь лайк, если ждешь ремикс Джубан от Майлза. Да, конечно, да, братан, миксер респект, правда. А какой у меня рост? У меня где-то метр семьдесят два, наверное, я не знаю, я давно не измерял. Мне Че дипмовец? Дипмовец охуевший батл, очень круто сделали, пацаны. Чё думаешь насчет хаски? Хаски крутой, то, что с ним происходит вообще не круто, и то, что сейчас там происходит вообще не круто. Типа лотерея, лотерея, лотерея. Забатлил бы на битах, да, я думаю себе попробовать в этом. Uh, по клубам хожу? Нет. Только если там что-то происходит. То есть просто типа пойти там тусоваться? Нет. Нахуй это дерьмо. Uh, uh, значит, я бы побатлил с Дипом? Нет. Я боюсь, он меня просто высушит как нехуй делать и все. И там будет не батл, типа просто избиение. Хотя хуй знает, не знаю. Привет, привет. Что с губой? Все разбил. А, какой свой батл считаешь самым сильным? Ну, из тех, который вышел, наверное, с пандроповым. Вот. Ну, это так. Ну, первый раунд мне очень нравится оттуда. К сожалению, он не особо залетел, потому что, ну, так получилось. Вот. Пиздани какой-нибудь панч. Извини, нет. Как дела? Спасибо, все хорошо. Если Deep с забаттлит, забатлит, это будет как с Plain Dead. Я боюсь, да. Deep Excellence крайне хорош. <свят> а, конечно, да, подрался конечно. <свят> Увидим ли меня еще Такого, как на отборах, слушай, не знаю Это вам виднее, типа, я пишу текст А вы там уже оцениваете Здорово, тигренок, ебаный. <свят> <свят> это <к Сумирон? свят> Да, это <оксимирон>. <свят> <свят> Я мажор, конечно кто тебе нравится на РБЛ, да много кто? Я с Буб... О, Я с Бубнем. Юра Юр Шкловский, Шкловский написал. Да, я с Бубеем. Любимая песня на данный момент. Не знаю. Конечно, да. Базбусты. Базбусты. Не знаю. Здорово, мажорчик, мне пишет. Ванечка доехал, да. Соколай Николов интересуется. Не знаю, когда следующий батл, не знаю. Здравствуйте. Здорово. Привет, Стас. Привет, Александр. Она на. Всех с наступившим драгонборным уже. О, нормальная тема, да. Эфир, не знаю, сохранять или нет, в любом случае, сохранят и его выложат, так что я думаю, похуй. Я реально, да, я учусь в МГУ и еще несколько человек здесь сидящих тоже. Несколько Привет, как мне Big Baby Tape, пацаны Как мне Big Baby Tape Как говорится, бу, и я ее ебу Твой трек, Майлз, окей, вообще топовый Спасибо, что уточнил, какой трек Че матеше, Антон, что творится, привет Батлом я начал заниматься больше года назад Да, да, больше Больше года в конце общего трека твой голос нет. Это общий трек, там голос смоки. Лучшие батлеры? Лучшие батлеры, не знаю, типа... Ну, это, знаете, такая тема, проблема в том, что любой батл-рэпер может проиграть любому батл-рэперу из-за разных причин Из-за того, что там неинтересно, из-за того, что плохо подготовился, из-за того, что что-то там не, типа, не сложилось и так далее Или кто-то прыгнул выше головы, типа, э, тут мемы смотрит, боже мой, нет, это мой эфир просто Короче, э, значит, вот, и поэтому, типа, поэтому вот так вот а, поэтому это очень шаткая такая штука, так что кто там лучше, че? Нет, зачем, господи, мне это не ебет. Здравствуйте, Майлз Мокимович, да, это я, привет. Да, да. Значит, не Стримы не взяли, Лёнь, пиздец, там уже сотни вопросов. Конечно, да. Значит, с оппонентами пил, конечно. Зачем писать капсом, не знаю, видимо, так мне виднее. Пользуюсь гигиенической помадой, да, было бы, конечно, круто. На чей концерт я бы пошел? Хороший вопрос. Площадку 140 бпм знаешь? Нет, а что такая существует? Диктатор, сумасшедший техник. Да, знаю, конечно. У меня там был вопрос. Что думаешь об участниках первого сезона? Первый сезон был крутой. Второй сезон? Ну, там Валя Вальчинский... Нет, там нет его. Там кукиш с хаслом. Вот это круто. Значит, одновременно пробовать и в батлы треки – это хорошая идея или не очень? Смотря, пробовал ты ли ты... Пиво? Да, пиво, да, спасибо. Если бы ты, типа... Uh, писал треки без батлов, туда, а так просто типа, потому что, нет, это плохая идея, мне только что налили с пенкой, пацаны, это, это ужасно, подарить упаковку гигиенической помады, нет, спасибо, как тебе палмдропов в батлах и в жизни норм, чувак, да, хорош, нормально, uh, Какое лучшее пиво из магазина? Я слышал, что небо над Тагилом хорошее не, достаточно. Бля. Сейчас мне подадут небо над Тагилом, не, ты и шаришь. Не, не, не. Какой любимый баттл за всю историю Версуса? Хороший вопрос. Вот небо над Тагилом, если что. Значит, э, хороший вопрос. Да, я не знаю, мне очень нравится... Да, блядь, сложный вопрос, короче. Не знаю, я в Москве живу, да. Когда у меня нет денег, я такой, мазафаха, да, конечно Когда разъебывать будешь, не знаю Сегодня Почему никому не нравится третий сезон ФБ, там были батлы и получше ваших Я бы поспорил с тем, что там батлы получше наших Это очень, это очень типа странная штука, потому что на четверто все гонят из реалити, блядь Просто не смотрите эту хуйню, и все, и это будет обычный сезон, прикиньте, это вы выбираете, для вас это реальность или нереальность Как по мне, многие MC в четвертом сезоне интереснее многих мс в третьем Понятно, что там типа не все, и это очень странная хуйня была бы, если типа каждый поголовно был бы круче, или что-то такое Ну типа а просто пиздец Тире в, в случае, ну вообще я болел всегда за похоронила, похоронил а, мой а? братишка, все охуенно Почему Москва а не Питер, ну, как бы, нет, бы, извините, я не выбирал особо. Сейчас в ФБ пиздец происходит, я не согласен. Ну, типа, я бы. Типа, ну да, это не классические батлы, но, по-моему, кто хочет, тот и. Типа, кто и берет от сезона. Видел реакции За Б на ваши батлы, да, конечно. Я смотрю стримы За Б. Это круто. Вот. Э, на четвертый сезон гонят не, потому, не из за реальности шоу а Из-за того, что хвалят плохие батлы Знаете, кто этим занимается? Я не буду называть этого человека, но типа Да, Оксимирон хвалит плохие батлы частенько э, э, э, Если не смотришь эти ваши встречи и столы, то полпанча мимо Это правда, кстати, Да э, Какие планы после ФБ делать музыку и, и много, вообще много планов, уже кое, с кое-кем будет, возможно, совместка, вот, и все такое. Батл mm. учеба не мешает, немножко, да, немножко помешает, но как бы, кто самый охуенный за всю историю ФБ похоронил, наверное. Пандропов про МГУ говорил, это дичь с той стороны, что типа я не сам туда поступил, и что я там, и, типа я поступил туда сам, и да, я учусь на бюджете, вся хуйня, когда четверто закончится, не знаю, через какое-то время, наверное, вот я гений, пиздец. Сейчас выходит настолько, что стол интереснее посмотреть, ну, твое мнение, типа, все, окей. Да, я так, шучу, интересно. Гнойный вывесок, всегда да, абсолютно, гнойный победил. Uh, ты на очке? Нет, Kon нет блядь. <laughs> Привет, Майлз. Это пунктир или, или, мне кажется, это пунктир? Uh, в третьем сезоне полуфинала и финал заебись. Говорит вам Сектор. Сектора надо слушать. Сектор хорош. Uh, скоро новая работа. Я думаю, Привет. да. Так что, ну, так что, типа, рано сравнивать. Да, да, да, абсолютно. Как относишься к uh, Джону? К Джону хорошо отношусь. Крутой чувак очень. Uh, очень крутой Носил брекеты? Да, я носил брекеты Трек «Окей, okay, круть» Хочется больше такого Чуть-чуть я попробую себя в другом Потом, возможно, если не понравится мне Или что-нибудь такое То я, может быть, uh, типа <laughs> типа Возможно, в этом случае я вернусь к такому Если мне понравится то, что я сделаю дальше То я сомневаюсь, что я вернусь к такому, как «Окей» okay. uh, Как рок-группа? Рок-группа, все окей, okay, ребята, типа, учатся Окей, okay, да yeah. <laughs> Типа, ребята учатся, я не мешаю им Они, ну, э, проблема, Почему мы не играем, проблема не в том, что Я там говорю, нет, ребята, извините Если бы так было, я думаю, они бы нашли уже давно Другого вокалиста, и это вообще было бы не проблематично know, Да, но, да, гитарист Вот, например, один из них сидит Сейчас вот прямо здесь, типа Вот, а, и проблема не в том, что Я там открещусь от этого, а в том, что Кто такой, дядя Женя, знаю А в том, что, ну, просто, ну, нет времени, и все такое как сделать бит? Смотри, берешь, короче, открываешь FL Studio, набрасываешь мелодию, и все. И вперед! Там надо бит. Текст выучи, подачи есть. Текста тоже на уровне подача. Сомневаюсь, что у меня хороший э, текст. Ну, могло бы быть и лучше. Э, значит, э, диктатор сумасшедший техник. Да, Да. Э, ты пел в группе или играл? Я пел. Будет еще сайфер Команда, Не знаю. Сможешь зал, залпом выпить банку пива? Это Николай, конечно же. Как относишься к блогерским баттлам? Умеешь фристайлить? И как относишься к Нойзу? Нойз охуенный. Фристайлить я умею. Фристайлить я умею. Как? К блогерским баттлам отношусь типа нормально, но я уверен, что любой маломайский хороший баттл МС может вынести блогера. И... Частенько. Ну и да, и типа, указывайте автора в тексты, как сказал один э, человечек. А, а, я, как тебе Даша Милк? Я просто тоже Даша. И вот что ты ты тоже моя любовь. Я сомневаюсь, что я любовь Даши Милк. И типа она очень крутая, мудрейшая женщина. Обращаюсь к ней за советом, когда надо. Вот Такие дела. Кстати, у нее там сегодня распродажа на малоклоузинг. Поэтому забегайте, смотрите себе что-нибудь когда Даня, не знаю, мы не общались в последнее время, последний раз, когда мы общались, он болел, надеюсь, он выздоровел, голос расщеплять во сколько научился, я начал учиться расщеплять в 14 лет, где-то в 15 нормально получилось, уже было хорошо Теребов говорил, что вам было все равно батли в финале с кем-то из своей команды, или чего? Это неправда. Я знаю, что многие типа против полуфиналов, потому что, возможно, таким, таким образом таким образом, возможно, батл с с чуваком из своей команды это будет, ну, не очень. Поверил, что Палмдропов пьян. Да, он изображал он изображал это четыре батла подряд. Ну, в смысле три до этого. Да, я верил, он типа пил при мне, <laughs> чтобы вы понимали. Песни группы у нас ни одной своей записанной нормально студийной нет. Есть только то, что кавер и так. На это самое. А, с моим не рэп-творчеством? Не знаю, я не рисую, типа. А, сколько стоит мой лук? Не знаю, типа тысяч пять, не знаю. Голос тащит, спасибо, да. Шоу-голос неплохой. Привет из Чечни, салам. Uh, да, поверил, что Пандропов пьян. Кто ближе всего к победе? Не знаю, аэрофлот. Чему научил меня парагрин? Конечно, как... Конечно, как подкатывает к женщинам. Это же парагрин бабник. Вот. Почему я игнорю вопросы про ФБ-5? Я не видел ни одного. Чего с губами? Разбились. С вами... пол Короче... Сколько я зарабатываю? Ноль. Нет. Значит, Майлз, любишь футбол? У нас... Мы уже выключили просто. Какой матч был? Челси с кем? Нет. С нет. Это хоккей. Это матч С Кристал Пэлас. С Кристал Пэлас. Свежая кровь, привет. Ты кенгуру ел? Нет. Говорят, очень жестко мясо. Как мои батлы. Сухо. Светы, Daydreamer, да, она очень классная. Как думаешь, кто выиграет в FB, и самого лучшего с голубей, конечно, самый лучший с голубей это Влад ПМ. Дока, привет. А, привет. Значит, а, как смоки меня мотивирует? Это хороший вопрос. Это секретная техника. Секретная, понимаете. Барса или Реал? Почему? Реал, потому что не знаю. Почему? Я не знаю. Почему просто реал всегда в Испании за Реал? Наверняка смотришь батлы РБЛ. Нравится, как там делают? Да, да, нравится. Что слушаешь из западного рэпа? Смотришь ли западные батлы? Западные батлы смотрю, но довольно редко. Из западного рэпа, кстати, очень люблю Трэвиса Скотта. Сэп Рокки, Скепта, Стормзи, но это не запад немножко, это уже Британия. Это правда, что однажды ты вышел на две остановки раньше И свалился на друга своего друга Как так можно, блядь Соколов Николай, это ты охуел Майлз, взрослеть собираешься? Не знаю Как относишься к Хованскому? Сомнительно Значит, Ты любишь гаджеты, ну и гаджеты Это не тройная рифма Это wordplay, во-первых, называется Во-вторых, это баян Uh, Секретная техника, да, конечно Правы, как... mm. uh, Привет, Майл Стим. <связывается> uh, Любимый трек Stormzy uh, Big for boots, наверное Еще Cold Крутой uh, Привет из Иркутска, привет, Аркутск Есть хобби, да, ват Пить <связывается> пиво, да <связывается> Играть в футбол uh, в футбол я редко уже играю uh что думаешь насчет альбома Маркла? Крутой альбом, но уже так, уже не это самое, немножко, не, короче, <как> слишком крепко было, видимо, что это? это не небо над Тагилом. над Тагилом, о, небо на Тагилом, пахнет не очень, прямо скажем, короче, э, альбом Маркла хорош, но э, довольно однообразный. ну, на мой взгляд, не знаю, местами Считаю ли я себя батл-рэпером? Да, типа, да Будет автотюн в треках? Не знаю, я себе, типа, не ставлю никаких рамок Как тебе новый клип Маркула? Да, по-моему, типа, очень сильно не вяжется с самим треком Вот, Микси Микс пишет, что мне пизда Бывает Почему смоки вечно выглядят? Я сомневаюсь, что я убью шума на битах, типа Сомневаюсь, правда я вечно бухой, это не я, вы с кем-то перепутали меня. <fatto с seaweed> да, да, дока, мне придется, видимо. Люди затыкают, типа, бьи, бьи лут. Теперь Микси меня любит, что делать, типа? Вау. Какая качели эмоциональная. да далот крутой трек, но он надоедает очень быстро. Мы сейчас слушали его, он репите, он пиздец. Микси пишет, что он убьет шума на битах. Я думаю, что шум считает иначе. Микси убьет себя на битах. И разорвало Как ни треки летают, очень стильно, типа, очень хороший свой стиль неповторимый. Ну, в смысле, он повторимый, я имею в виду, что нет аналогов пока. А -а -а. Камеру повыше можно в принципе вот так, да. Пацаны вы что без меня выпили пиво пацаны. Миксе респект пишут туда. Граем, граем. Мне пишут, что я пес с да, почему я игнорю вопросы о боксе, потому что мне их кучу раз задавали, и типа они уже все, они уже все. Они уже неинтересны просто. Пацаны, не, давайте ему пиво, мне пишут. Я только начал, типа. Когда Артем с тренировок придет? Не знаю. Что меня вдохновляет? Музыка хорошая, хорошая музыка меня вдохновляет. Что с губой? Разбил губу, все. Пролетай уже ответил. Пролетай. Как И... нюха прошла? Хорошо, никак. А так, ну я думаю, что минут через 5-6 я закончу, в принципе, если, если это самое. Накидайте еще. Вопросов. Что для меня хорошая музыка? Музыка, которая, типа, эмоционально тебя может изменить. Там, ты сможешь стать более грустным или... да. Ты можешь стать, типа, более грустным. Это круто. С двух сторон разбил. Как? Интересно. Хороший вопрос. Сам не знаю. Рок слушаю? Нет. Не только рок. Слушаю. Меня вдохновляет последний баттл в миксе. Ты в курсе, что я на лыжи хожу вообще-то? Нет, я не в курсе. Я не знаю, кто ты, чувак. А, бокс бог бокс лого. Все, давай, Дока, пока. Удачи тебе, братишка. А, как мне обладает? А, старый обладает, хорош. То, что он делает сейчас, ну, типа, не знаю. Не мое. А, вот. Короче, такие дела. Накидайте еще вопросиков, и я, наверное... Мне пишут, об обделен ли я пиздятинками? Хороший вопрос. Камеру подними я. Сегодня, да, сегодня с пацанами. Значит, привет. В каком я городе? Я в Москве. Привет. Ну, сейчас я не в Москве, сейчас я в Подмосковье. Сейчас, пожалуйста. Не уходи, это вопрос. Когда в Австралию, не знаю. Передай мне привет, пожалуйста. Камила, привет. Так. О, Винтажный Петрик Как трека трекам относишься? Очень хорошая, очень сильная текстовая часть. <свист> Музыкально мне, меня вообще не интересует. Ну, типа, очень плохо. Там какая-то... Такая электронщина, типа, вообще не мое. <свист> Помнишь меня в августе на Может, я тебя и помню, но я не могу, типа, по профилю в Инстаграме это угадать. Поэтому, сорян, чувак. Смотришь стримы классика и меди? Да, смотрю. Сейчас уже нет, но раньше -то смотрел. Ты живешь в Австралии? Нет, я не живу в Австралии Вали из Подмосковья Тут везде жутко Поехали обратно Так, еще раз привет Майлз Тим Привет Кайрат Все, уже приветы пошли Считаешь себя хорошим батл рэпером? Я считаю себя средним Топ 3 МС России Сложный вопрос, я уже говорил почему Потому что все могут вынести всех, просто где-то больше видно, типа, больше видно... Ну, короче, кто-то более стабильный, кто-то менее стабильный, вот и все. О, Даша, привет. Я уже пью, если что. Я живу в Москве. Научи гроулить. Чувак, короче, косые мышцы пресса напрягаешь, и гортань пускаешь вниз, как будто вызреваешь, и э, выпускаешь воздух, вот. Конечно, блядь, я резал губы. Пиздец. Какой трек слушаешь чаще всего в последнее время? Big Baby Day, B'Kimi, The Loot. У Redo есть... Я, блядь, не знаю. Ends, да, очень хороший трек. Пиздец, мне нравится. Когда-нибудь я путешествовал... Интересный вопрос. Никогда не Крик летал на самолетах. Гдойный как музыкант вообще ни о чем. Ленки, жуковый, привет. Косуи и мышцы живота, Хотел Хотела бы посмотреть на Battle Oxy да. Так. Как мне gone стильно, стильно, хорошо. Как мне треки Муфасы, тоже хорошо. Граем прям такой. Ну, не все, вот. Nokia reading. Хороший трек, очень крутой. Кто-то пишет Зачем я был вчера с Артемом в бассейне Я вообще, блядь, не знаю типа, Пиздец, что за В Таиланде, да Танцор, видимо, это он Как отношусь к Гуфу, Триагрутике К Триагрутрике, Басти И Крэпу хотя бы десятилетней давности Ну, знаете, Смоки Мо, Это... Это, мы сделали это, да, как говорится. В лучше, как, как Смоки, как музыкант? Нет. Смоки у него ебейшие, типа инструменталы, он очень крутой в этом плане, так что сомневаюсь. Привет, Дилола. Нравится Лукимин а, Как музыка, как говорится, о, городецкий. О. Локи Мин как музыкант, ну у него несколько треков мне нравится, да. Так у него, у меня есть некоторые вопросы к его типа тяжелой музыке, скажем прямо. Смотрел хос сектор, да, и как по мне там больше проиграл сектор, чем выиграл хос. Ну хос хорош, типа он хорошо сделал, но если бы сектор не, не копировал мою Уебскую подачу, то возможно он бы Ну не знаю. О, мой белый пишет мне Джей Макона. Салют, салют. А, значит, у нас этап... Еще, еще нет этапа. Новый альбом Вейвса слушал не мое, к сожалению. Любимый цвет... Цвет синий, конечно же. Бутова скучает. Привет, привет, Бутова, да. Как мне Гаукила? К сожалению, его трек про бабулика и пенсионный возраст, что-то такое, навсегда меня от него отписал, скажем прямо. В текстовые составляющие Окси типа сильнее Смоки. Ну, слушай, у Окси более закручено все. То есть у Смоки у него рэп более алдовый, э, Вот, и, и в этом плане, типа... О, они что-то Короче, в этом плане, типа, Смоки у, у него же тоже очень такие... Э, поэтично тексты, вот, если так сказать. Что у меня со Светой Дример? У меня с ней дружба и очень все хорошо. Значит, Шишу... Э... Шишу... Шишу Вы все мыши, да? Как мне Батл Никси? Ну, я честно скажу, я не хотел смеяться, типа, я не хотел, но просто кто-то, помню, это был Браги, он просто не выдержал и засмеялся, и я такой, блять, я не хотел смеяться, правда? Какой стиральный порошок посоветуешь? Не знаю, Тайт. Антон Храпов, привет. Всем привет. <закова> привет, Саша. Саша, привет. Когда-нибудь мы уже с тобой встретимся, но я не уверен. <закова> Что пожрать? Дошираки. Дошираки. Смотрите, я мажор и ем доширак. Много дошираков, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. В новую ларку Какое пиво мы пьем, пацаны? Шпатан? Это шпатан Артем сейчас в ванне Что он вызарит? Да, блядь, Артем вообще не здесь Он в Москве, я не знаю, чем он сейчас занят Да, самое лучшее пиво Это, конечно же, Delirium Red Вот, киев Рад, что попал на фрешку. Конечно, рад. респект. Привет. Я не игнорю тебя, Антон. Твой брат со мной нет. Какой кинчик посмотреть? Со мной, братва. Вот. Какой кинчик посмотреть, не знаю, я практически не смотрю кино. Сколько мне лет? 19. Зашел твой последний трек и дождать новые релизы, я думаю, что в течение месяца. Вот. Есть девушка? Нет. Привет, привет. Так, ладно, я все. Я не знаю, кто этот такой Легов. Я не знаю кто это. Как баттл с Пемом, не знаю. Когда трек новый, в течение месяца. Когда Норм баттл сделаешь, последний УГС кофе самый сок. Я тоже так думаю. Значит, Династ крутой батлрейвер, да. Ладно, все, пацаны, я погнал все такое. Всем удачи. Стой, стой. Конечно, не поставили гиммин-лут. Я на самом важном моменте выйду. Браки крутой. Летай в Москве. Все, пока.